Давненько не видно этого соседа. Куда-то он явно пропал. Ну где же этот гребаный сосед? Ой! Давай. Сосед. Вот, блин, сосед. Что за вообще... число? Да ты все! Ай, а, все. все, все, все, все, все, я иду, я иду, я иду. Тихо, у меня три копейки. Да и похаваю хотя бы. Давай. Что ты хочешь от меня? Псих! Псих! Настоящий псих! Шо? Фу, это что? Ну, тут сиди, конечно, блин, сидеть, ты с ножом, Я тут бегаешь. вот и вали. он вообще такой больно. Так, ну ка, ну -ка. О, так, так. О, от от а ап, давайте. а? так ну все, все, все, Нас развязался. фу кровь. ладно, надо валить, как можно быстрее валить. Он такой больной. У него вообще в руках была свечка последняя? Или у меня... В... У, него... у него была в руках последняя свечка? И у меня была последняя свечка. Он бы мог а, это отжать. Но он какой-то через Чересчур. Так, вали, вали. Боже, боже. так как, Ай, ай-яй-яй! Ай, ай. Я злой. ё Ой. а психопат, не достанешь меня. Я быстрее надо так... Да валить! Этот псих за мной бежит! А! У него что-то! Пистолет у него какой-то! Лук! У него еще какой-то псих! Хе-хе-хе! А. <свистит> <свистит> Ах ты канал, бля! Почему ты от меня упираешь? Все, Все, ты... так спокойно. А, -а, -а где он? Ага, вон он. Псих, попади. Где тут? Ага, ага. Оп, ага, псих. Полачим. Полачим. Полачим. Полачим. Ой, блин, ладно, забей, надо валить Он такой больной, он поджигает деревья, Он готов уже свой дом сжечь Чтобы меня просто-напросто припить Псих, псих, больной психопат Ох, как только выберусь Бегом сразу же в полицию пойду У меня есть кровь, свечки Ой-ой-ой-ой, есть кровь, свечки Ну, короче, есть доказательства, что он псих Поэтому надо бегом валить Бегом валить, но в свой дом валить Небезопасно Так, у меня есть ключ от гаража, не знаю, так, оп, ничего нету, вот это вообще какой то психо, это что, ладно, надо валить, конечно он странный тип, что хранит дубину в гараже, э, кого-то слышу, <связывая> обманули дурака на 4 кулака, сосед, отстань, выбил, выбил, Сос... От... Отстань, сосед. Закрываем. Закрываемся. Э, так что я заперся. Я заперся. Что это за дичь? Отстань, сосед. Нет. Быстрее, быстрее. Так. Где этот псих? Он психа. Сосед, стой, стой, сосед, сосед, все, все, все, сосед, я сдаюсь, я сдаюсь, не убивай меня. Сет, все, все, ну не надо убивать, все, я сдаюсь, что то от меня вообще я хочешь? Я никуда не уйду, я буду здесь все время. Окей. И как раз я забыл провести ритуал. Говнюк. Да все, да, все, я да, понял, да. я понял, все. сразу кучешь нож в Сядь. Вот, блин. Вот, сел, доволен. На! Быстрее, валим, валим, валим, валим, валим, как можно быстрее, как можно быстрее, как можно быстрее. Ха. Оглушили ложка Все, быстрее, валим, валим, валим, блин. Где он? Быстрее, валим. Так, надо зайти через тот вход. Только бы он был... О боже, все сгорело. Только бы он был открыт. А -а -а -а -а. Чего? не открыт, вы офигели сосед походу подготовился к моему приходу, чего за, одну, за один день он весь дом решетками покрыл ну сосед, давай ты от меня от, отстанешь уже, реально я не буду, а я перееду ты... сосед, ну вот давай, давай я не буду пробираться в твой дом а ты не будешь меня трогать Уйди. ухожу, ухожу только отстань уже Отстань от меня. Я не могу уснуть. Я уже так заколебался. Он какую-то дичь поет. Да-да, роу да, -да роу -ро ву и подобная фигня. Надо бы посмотреть, что он вообще там делает. Он какую-то дичью занимается. Что-то там стукает. Кровь? Кровь? У него... что он делает? У него в руках кровь? Черепа? Черепа? Он какой-то псих. Психопат. Что? Черепа? Этот сосед явно что-то замышляет. Не нравится мне это все. Он такой псих. О, топор. Точно, я забыл, что я его еще брал. Надо ключ заныкать. Хотя... Он, скорее всего, закрыл дверь. Сейчас, сейчас, ага. ш... Чтобы выкинуть. Кровь какая-то. Ну, это я полицию сдам. Так. Сосед, открывай. Нет. А что а он... Сунда... Кровь? Чи... А, чего? Чего? А. Ладно. Но есть для этого план Б. Ключ от гаража, сейчас посмотрим, что он скрывает. <laughs> Привет. Ой. Уходи себе домой. А как удачи, как уходить, тут все забаррикадировано. Стой, стой, стой. Сядь. Нет. Все, все, сажусь, все, сажусь. Что ты хочешь? Что ну, у тебя такой голос? Давай на второй этаж. Ага. Иди, убери иди, ножик, иди. убери ножик. Присядь, присядь. Ну. Я не буду тебя резать, клянусь, клянусь, и не буду тебя резать. Угу. Давай. Если я тебя порежу, то я расскажу все свои секреты тебе, хорошо? О, окей, окей, идет. Ну куда? Все, иди только, только иди, иди, иди, иди сестри. Да, ты меня порезал, догони да, секреты. Я рукой себя. Да, я конечно. Себя Минус четыре. Что ты от меня хочешь? Выходи. М -м -м. Я сейчас ладно, ладно, иду, я иду, я иду. Все, пока. Уйди. Ну все. Да, конечно. Псих. Теперь. куда ты смотришь никуда ⁇ -мо ⁇ кто вообще псих, а не сосед? Ох, всю где-то там ходит. Ладно, наконец-то я, конечно, дома. А! <звы> <звы> <звы> Идём. Вот ты псих сосед, псих настоящий. Что кто ты от меня хочешь? Псих? <звы> Что ты от меня хочешь? Ничего, только убить, ничего личного. Ты слишком много знаешь. Угу. Mm -hmm.